Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня обзор для мамочек, для родителей и для их детей. Вот. В прошлом обзоре я тестировала собачку, которая бегала. И тут недавно опять была в увидела игрушку. Опять не могла удержаться и взяла ее. В общем, вот такую игрушку. Это болтушка-повторюшка. Вот такая вот интересненькая. Стоит 199 рублей. Взяла сразу же, не раздумывая, потому что, как я уже говорила, когда-то видела говорящий хомячок, я его не взяла. Потом сто раз об этом пожалела, потому что больше их не возят. По крайней мере, в наш фикс прайс я больше их не видела. Так, что нам пишут здесь? Три плюс вот. Говорит забавным голосом. Инструкция по использованию. Включи игрушку. Держи игрушку близко к себе и говори. Игрушка двигается и повторяет все, что ты скажешь. Сохраняет твою интонацию. Здесь идет они... Так. Собери всю компанию. Можно взять медвежонка. Он тоже был. Барашек. Вот у меня барашек. Панда. И собачка. Так как у нас собачка уже есть, хоть и Другая совсем игрушка, но я не знаю, почему взяла вот барашка. Думала, ребенку понравится. Скажу сразу, ребенок у меня этой игрушки испугался, поэтому убрала до лучших времен. Так как он еще маленький, не знаю, что напугало его. Кстати, батарейки в комплект не входят. Здесь нарисовано то, что нужно открутить. Крышку Отверткой и три батарейки вставить. Вот. Так, ну давайте, в общем, покажу вам, что за игрушка. Это то же самое, то, что мы ребенку купили Ферби. Он ее испугался и тоже убрали до лучших времен. В общем, вот такой вот забавный барашек. Хотя он не особо, конечно, на него похож, но что-то, конечно, все-таки есть. Здесь бывает то, что попадаются ниточки торчащие, но это не, не страшно, потому что я думаю, с такие деньги, в принципе, это неплохо даже, если нитки торчать, их легко можно убрать. Вообще игрушка сама по себе, она очень вообще хлипкая, очень хлипкая. Вот чисто вот она стоит, вот вот это вот жесткое основание, а вот это вот все она болтается. Сначала я вообще подумала то, что мы с мужем подумали, что она вообще какая-то сломанная, потому что ну, совсем она вообще просто... В общем, давайте включу. Сильно не пугайтесь. Такая вот игрушка. Всем привет! привет. Как, дела? как дела? В общем, такая вот интересная, забавная игрушка. Привет! привет. Давай дружить! В общем вот так вот она дергается. Так-то игрушка прикольная, прикольная. В общем вот так вот она дергается. Ребенок почему-то ее испугался, потому что скорее всего то, что она так сильно дергается и громко это все. Вот. Пускай лежит, игрушка забавная. Так что я думаю не пожалеете. Чтобы так не получилось То, что вы хотели, не взяли, передумали, не взяли И потом их опять перестанут возить Вот Так что берите, классная игрушка Думаю, вашему ребенку понравится Ну Тут написано 3+, плюс я, конечно, взяла Конечно, хочется Для своего ребенка и то, и то, и то Попробовать конечно, В фикс-прайсе, конечно, к сожалению Очень мало игрушек для совсем маленьких Но я потихоньку покупаю Пускай лежат, никуда они не денутся Подрастет, будет играть